Просто. Бля, вообще нихуя нет. А ну где, блядь? Где? Вот. Да покажи мне, блядь, просто, сука, рукой, блядь, куда, сука? Какую нахуй? Кнопку, блядь, нажать. Где? Где, сука, это ебаная растая, блядь, включается в этой ебаной крылатах, рухлите, сука? Вот она. Задержка уже, блядь, блять, пиздец. Включена, блядь, ебану. Уважаемый пассажир, прошу прощения, вас приветствует капитан корабля Станислав Ебан.